Развивающий канал для любимых малышей. Веселые малявки. Цыпленок цыпа цыпа. Пятая серия. Здравствуйте, ребята. Привет всем с кустиком. Мышка Шуша и сова Совунья будем сейчас делать аппликацию из цветной бумаги. И это будет цыпленок цыпа цыпа. Этот цыпленок состоит из двух кружочков. Клюв сделан из двух треугольников. Ножки цыпленка тоже сделаны из треугольников. А глазик мы нарисуем фломастера. Какого цвета наш будет цыпленок? Давай, цыпленка, сделаем из желтой бумаги. А, а ножки и клюв пусть будут оранжевыми.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 «Бегу-бегу за ножницами!» Тому треугольники для клювы ножек. Один, два, три, четыре. Берем ножницы и снова вырезаем. Нет, треугольник.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 Наносим клей. Шуша, прижми, разгладь кружок. Наносим клей на второй кружок и приклеиваем. Поклашиваем, расклашиваем. А теперь берем два треугольника и приклеиваем ножки. Замечательно! Ножки теперь у цыпленка. Топ-топ-топ. Буду топать.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 Отлично погуляли, отлично поиграли. Можно и дальше ехать. До новых встреч! Развивающий канал для любимых малышей. Веселые малявки. Четвертая серия. Фокус-фокус. Привет, Гаврюша. Привет, Чичи. Хочешь фокус покажу? Хочу, хочу, я вся в нетерпении Фокус, фокус, краблик, Бум. Ой, что это такое синее? Это самый неподопляемый кораблик. Возьму его на море Еще хочу фокусы, много фокусов Внимание! Фокус, фокус, краблик, Бум. Ой а что это у меня появилось? Да это же Бублик! Красный! А через него можно на кого-нибудь посмотреть. А я тоже хочу быть фокусником. крабли крибли фокус бу Крибли-фокус-крабли-бум. бу чего то не получается у меня. Смотри за мной внимательно и повторяй. Фокус, фокус, крабли, бум! бум. иго Лошадка розовая! Иго-го! Хочешь, я тебя покатаю? Да не могу я сейчас! иго Я учусь делать фокусы! Фокус фокус, крабли, фокус, фокус, крабли, бум! Фокуа! Какая она зеленая и холодная! Ваква, отпустите меня в мое болото! А теперь я сама попробую сделать фокус. Великая Чичи сейчас вам покажет фокус-покус. Фокус-покус-грабливу. Ура! Получилось! Ой, кукуруза желтая! А я как раз голодный! Оранжевый слон <свес> да оранжевый Я съел целый вагон мандаринов И да этого стал весь оранжевый да <свес> <крабли, свес> <бум. свес> мишка шоколадный Коричневый да а -а -а -а -а. Вот и нет. Я игрушечный. Пойдемте играть. Пойдем, пойдем. <связывающий> До новых встреч. Развивающий канал для любимых малышей. Веселые малявки. Пятая серия. Сюрприз. <связывающий> Привет! Здравствуйте, ребята! Ой, что как к нам приходилось? Сюрприз! Кому я, давай открывать! О, ух ты, сколько игрушек! Давай все эти игрушечки мы разложим по цветам! Идея супер -пупер! Хе-хе! Сороконожка! Зеленая! Беги, сороконожка, переставляя ножки! Зелененькие ножки по ровненькой дорожке! Как устанут ножки, отдохни немножко! Вот тебе зеленый круг, словно травянистый луг! А это у нас буква «Ж». Розовая Буква Ж, И -и -и. ты что жужжишь? И -и -и. Ты не жук, не полетишь А мне нравится жужжать Хоть никогда мне не летать Мы положим тебя буква Ж на розовый кружок Краб Красный Красный краб пришел из моря Он услышал громкий стук кто стучал тут, не нашел а Развернулся и ушел Куда ушел? На красный круг Эй, беленький зайчишка, иди к нам на ручки Зайчик белый, ты не трусь Нет, тут злого волка А появится он тут Кыш, мы крикнем звонка. И на беленький кружок становись скорей, дружок. Чичи, а давай найдем фиолетовую игрушку. Я игрушка прилипала. Прилиплюсь к чему попала. Глаз один, с одной ногой. Я страшилка, но не злой. да Дразнишься? Тогда полезай на фиолетовый круг Чичи, а эту белую крышечку поставь на белый круг О, Человечек от конструктора Только без конструктора Значит ставим на красный круг Смотри, Чичи, у нас совсем пустые кружочки Желтый и синий Давай найдем игрушечки таких же цветов Желтая игрушечка! ау -у -у. Да вот же, это палочка Палочка-считалочка Верно Давай ей посчитаем Раз, два Вид наш Зайка с утра. Три, четыре. Открываем глазки шире. 5-6 Надо кашу всю, да есть. За шестым идет седьмой. Мы гулять идем с тобой. Всего у нас семь кружочков. Кладем палочку на желтый круг. А вот это буква Ш. Шмель летает не спеша. -ж -ж. Она синяя. Положим ее на синий круг. А вот тоже синяя игрушка. А это что за штучка? Штампик, штампик. Посмотрим, что там у <свят> нас за узор. <свят> салют, салют, салют. Его место на синем круге. Ой, зеленое чудовище. <свят> Ой. Я очень древняя морская рептилия. <связывая> Ой, боюсь, боюсь. Сейчас как укушу. Ай-яй-яй, ползи ты отсюда на зеленый кружок. <связывая> И чур <черни> не кусаться. <связывая> Шарик желтый. Шарик-попригунчик, шарик-покатунчик. Ну-ка, отправляйся на желтый круг. И не укатывайся никуда. А вот такой же шалюнишка, только розовый. А ты полезай на розовый круг. Кто хозяин-потеряшка? Кто туфельку потерял? Фиолетовую, наверное, эту туфельку потеряла куколка. Поставим ее на фиолетовый круг. Ой, зеленая рыбка. Рыбка, ты куда плывешь? Расскажи, где ты живешь. Я живу в рубашке маленьком катмашке. Не уплывай, рыбка. А полежи пока на зеленом кружочке. А вот еще один штампик, красный. Очень интересно, какой же у него узор? Красные колпачки, праздничные шапочки. Поставь его савуне на красный круг. А ты что здесь делаешь, фиолетовый мячик? Ну куда ты убегаешь? Ну куда ты убегаешь? Куда? Кати, учи, потихонечку на фиолетовый круг Сиди смирно и не убегай Желтая бусинка, бусинка, дырюсенька. Да Через эту дырочку можно на что-нибудь посмотреть. Смотри, чичик, колечко. Голубое, непростое. Его носит чей-то пальчик, может мальчик или зайчик. Его девочка носила, поиграла, уронила. Положим его на синий. Смотри, смотри, смотри, сову я. Какую мультипусильную мини туфельку я нашла. Ах, кто бы ее мог потерять? Только дюймовочка. Положим ее на белый круг. Пабам! У нас осталась одна игрушка. Розовый ключик. Я знаю, это ключ от пиратского сундука, в котором лежат сокровища. Положим его на розовый круг. Ура! Мы все игрушки разложили по цветам. Задача выполнена. Пока, ребята. До новых-новых встреч.